Это величайшая трагедия 21 века, когда миллионам людей настолько удалось промыть мозги. И когда вы грозите России очередными санкциями, в задницу себе их засуньте, трубочкой сверните в задницу и знайте, Путин вам сказал инфраструктуру НАТО на границе 97 -го года. Ядерное оружие в те страны, к которым оно принадлежит. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте... Идет настоящее развязывание Третьей мировой войны. Есть цель уничтожить очень многих. Возможно, половину человечества, я не знаю. <музык> Беженцев из Украины будут насильно колоть за границей мир на грани катастрофы. И в этом важнейшем видео я хочу разобрать просто-напросто жизненно важные моменты для всех и каждого и особенно для беженцев из Украины. Людей, которые бегут от этой страшной и кровавой войны, которую развязала Российская Федерация по приказу третьих сил. В этом я абсолютно не сомневаюсь, подробнее об этом рассказывал в предыдущем своем видеоролике, ссылка на него появилась уже вот здесь, проходите и ознакомьтесь. Также обязательно проходите в описании к этому видео и подписывайтесь как на мой телеграм-канал, так и на другие мои важные полезные ресурсы, ссылки на которые будут там. Смотрите всюду и подписывайтесь. В телеграм-канале я постоянно публикую самую свежую, актуальную и достоверную информацию о том, что на самом деле происходит как в Украине, так и во всем мире. Ну и собственно, друзья, суть в том, что... Сейчас, в последнее время, очень многие видеоблогеры, причем достаточно популярные видеоблогеры, которые до этого, до событий, которые начались 24 февраля 2022 года, преимущественно снимали контент о пандемии коронавируса и так далее и тому подобное. Конечно же, неплохо на этом зарабатывали, благодаря самой даже монетизации в Ютубе. Ну и вот теперь, собственно говоря, эта ситуация закончилась подошла к своему логическому завершению то есть первый этап великого обнуления окончен для тех кто еще не понял да потому что многие до сих пор цепляются за прошлое и так далее и тому подобное поймите здесь правильную мою позицию те кто меня смотрит недавно могут не понять потому что постоянные зрители ее наверняка знают а для тех кто смотрит недавно предлагаю также подписаться на мой канал в бастионе ссылка в описании и там я Популярно и открыто озвучиваю свою позицию касаемо там, пландемии Барана Фикуса и так далее. То есть всего того, о чем лучше не говорить на ютубе, потому что заблокируют. И моя позиция абсолютно в этом плане не изменилась. Единственное, что я хочу вам донести, так это то, что... Сейчас многие вас вводят в заблуждение, многие именно видеоблогеры, которым вы возможно доверяете, в заблуждение в том плане, что вас якобы за границей, в частности в Европе, куда едет большинство беженцев из Украины, якобы там вас насильно будут колоть от коронавируса. Я сейчас нахожусь в Польше, чтобы у вас было понимание. Сюда уже около миллиона 800 тысяч беженцев приехало только в Польшу из Украины, и их поток постоянно увеличивается. У меня здесь свое агентство по трудоустройству. Я очень хорошо владею ситуацией, которая здесь. И со всей ответственностью вам заявляю, что здесь никого не принуждают прививаться от коронавируса. Более того, здесь никогда никого не принуждали прививаться от коронавируса, в отличие от той же Германии, Франции или Италии, к примеру. Здесь для подавляющего большинства граждан и категории граждан это всегда было добровольной процедурой. Не знаю почему, но это так. Вот. Тем, более сейчас. Тем более сейчас, когда первый этап великого обнуления или перезагрузки, как я сказал, уже окончен. Окончен он был еще в начале 2022 года, об этом я тоже говорил на своем канале. И вот нам было только нужно дождаться начала следующего этапа. Мы гадали каким он будет. Одним из вариантов, которые озвучивал, была война. Ну и вот, собственно, этот этап наступил. Проблема в том, что многие люди... Не до конца осознают серьезность ситуации, в которой мы оказались. Многие люди не до конца осознают, э, собственно говоря, свои просто-напросто бесчеловеческие действия. Возможно, они неосознанно это делают или осознанно. Я сейчас говорю опять же о тех блогерах, которые пугают людей тем, что если они приедут в Европу из Украины, э, их здесь будут заставлять делать прививку от коронавируса, э, что якобы, как они намекают, вся эта... Компания или же спектакль, как говорят многие на Украине, которые затеяли, сделан только для того, чтобы оттуда типа людей выдворить тех которые не хотели прививаться и привить их да вот такая э, теория сейчас ходит да, популярная в которую многие верят так вот на мой взгляд это полный бред еще раз повторюсь хотя бы потому что к примеру в польше никого не принуждают да вас могут спросить если вы не привиты но здесь не надо делать не пцр тестов при приезде не проходить карантин и тем более никого не заставляют прививаться что касается италии к примеру возможно там э, предлагают привиться возможно настойчиво я не знаю но это связано только с тем что по ихнему законодательству возможно опять же простите за тавтологию остались как бы такие нормы то что нужно прививаться чтобы иметь нормальный доступ в общественные места и так далее только поэтому там могут настаивать на том чтобы вы привились еще раз повторюсь, в Польше такого нету, если кто-то говорит, что здесь такое есть, не верьте этим людям, это фейкометы, которые вводят вас в заблуждение в корыстных целях, потому что хотят хайпануть на этой теме. Были определенные статьи в интернете, в которых говорилось, что польское правительство выражает озабоченность большим количеством беженцев, большинство из которых не привиты. И это понятно, но странно было бы, чтобы они сейчас не выражали озабоченность этим, если учесть то, что до этого как бы тоже агитировали, да, открыто людей прививаться. И официально как бы коронавирус типа никуда не делся, да, он все еще есть, просто сейчас основная тема это война и спасение этих людей типа на первом месте. Так вот, друзья, еще раз повторюсь. И в первую очередь хочу сейчас обратиться к тем видеоблогерам, которые э, вводят людей в заблуждение. Подумайте, что вы делаете. Это достаточно известные люди, я не буду говорить сейчас их имена, фамилии, потому что это будет некорректно с моей стороны. Э, ну, я думаю, человеки, люди разумные поймут, к кому я обращаюсь. Так вот, э, вы своими действиями убиваете людей. В прямом смысле этого слова. Я видел, например, такие дикие комментарии под некоторыми видеороликами популярными, как то, что вот вы сказали мне, что могут принудить у колодца, да, когда я приеду в Европу, а я этого не хочу. И поэтому я осталась там в Харькове или в Буче, вот пишет женщина с ребенком. Тут все бомбят, падают бомбы на голову, ну пусть лучше так, чем у колодца, пишет она. Возможно, этой женщины с этим ребенком уже нету в живых, потому что она, уважаемые блогеры, послушала вас, да, послушала такую глупость, что тут силы ей будут заставлять ее колоться и так далее, и не поехала, и погибла, возможно, из-за этого. И так очень много. Людей может потерять свою жизнь, потому что прислушается к вам. И это будет на вашей совести. Пора уже смириться, что этот этап прошел, на нем уже не заработаешь. В России монетизация отключена. Сейчас многие из вас, уважаемые коллеги-блогеры, пытаются пробежать между струйками дождя, скажем так. Пытаются усидеть на двух стульях, мол, не вашим и не нашим. Боясь потерять, во-первых, конечно же, российскую аудиторию, которую у них большинство, потому что Российская аудитория свято верит, в большинстве своем, не, не все, но в большинстве своем, что в Украине э, фашисты э, сплошь и рядом, они ее заполонили, они ее захватили, а э, святая русская армия ведет освободительную операцию. Так вот, я еще понимаю за зомбированных людей, которые находятся под колпаком российской пропаганды и верят в этот бред, потому что им это втирали все 8 лет, начиная с 2014 года. И когда на улицах Европы? Вновь раздаются кричалки бандеровские сволочи, и когда Германия позволяет проводить мероприятие украинским беженцам, которые кричат «Слава Украине героям славы, смерть ворогам, да Хальгитера даретесь, потому что его шавки это орали. Или вы в Германии именно это вы хотите? Но те, кто находится вне этой пропаганды, те, кто находится в Европе, а таких большинство, вы прекрасно блогеры, знаете, что это полный бред и пробывание мозгов. И если вы это либо напрямую, либо косвенно поддерживаете, вот этот весь бред о фашистах, которые захватили Украину, то знаете что вы соучастники тех военных преступлений зверских, которые сейчас творит российская армия на территории Украины. И вам обязательно, так или иначе, рано или поздно за это воздастся. Поэтому мой вам совет, либо закройте свой рот и навсегда. И прекратите говорить об этом, либо начните говорить людям правду, которая заключается в том, что никакие не националисты бомбят людей, не дают э, зеленых коридоров на Украине э, и так далее и тому подобное. А это делает Российская армия убивает детей, женщин, целенаправленно разрушает дома, храмы даже, детские сады и школы, даже роддомы. Недавно видел с мне еще как написал с России. Вы говорите какой-то бред, вернее, комментарий на ютубе написали, вы говорите какой-то бред, чтобы это все делала российская армия, уже весь мир об этом бы трубил, но об этом никто не говорит. Говорят только, что это делают украинские националисты. Вы понимаете, под каким колпаком пропаганды находятся люди в России?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 когда миллионам людей настолько удалось промыть мозги это просто невероятно и вот поступила информация что вот-вот опять же отключат youtube в россии Возможно, когда вы смотрите каким-то образом это видео, если вы не в России, то в России его уже не могут увидеть. И люди вообще практически без доступа к внешнему миру останутся. Еще и поэтому прошу вас просить подписаться на мой телеграм-канал. Сейчас я скажу очень важные вещи, но опять же на фоне этого всего хочу сделать небольшой перерыв. Э -э опять же для того, чтобы просто-напросто важнейшую информацию вам преподнести, которая заключается в том, что если вы едете сейчас или собираетесь ехать, с Украины, в Польшу, к примеру, куда легче всего попасть. Так вот, еще раз напомню, вам не нужно никаких документов, кроме внутреннего украинского паспорта. Даже без биометрии людей пропускают, особенно если вы с детьми. Вас тут обеспечат временным жильем, едой и так далее и тому подобное. Мы поможем вам, если вы останетесь на более длительный срок здесь с работой. Наши контакты в описании к этому видео. В описании же к этому видео ссылки на две статьи, в которых подробно расписана вся актуальная информация. По перейти еще не у польской границы по пребыванию в Польше, куда нужно обращаться по пребыванию, все контактные номера различных служб, в которые нужно обращаться и сообщить о своем прибытии и так далее и тому подобное, проходите и ознакомьтесь. Так вот, идем дальше, друзья. Так как многие люди до сих пор еще не поняли и не осознали реальность, хочу напомнить, как я уже и сказал, начался второй этап так называемой великой перезагрузки. Сейчас происходит ситуация, которая очень похожа на ситуацию марта 2020 года. Ведь жизнь э после марта 2020 года, когда объявили то сами знаете что во всем мире, она изменилась. И получилось так, что мир был до этого и после этого. Сейчас начался следующий этап. И опять же, того мира, который был до 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, этого мира уже не существует. Опять мы живем в ситуации, когда мир разделился на до и после. Это следующий этап начался. Сейчас, как и в 2020 году, очень многие люди думают, что вся эта ситуация останется где-то там, в Украине, не пойдет дальше. Если вы помните, то также и Баранафикусе думали, что он останется. В Китае, да, и не будет распространяться дальше. Как уже и бывало неоднократно, ранее там были тоже похожие проблемы, и они оставались там внутри. Но произошло слегка иначе, скажем так, мягко говоря. Вот сейчас 99% будет то же самое, дай бог, чтобы я ошибался. То есть с этой всей военной ситуацией, которая в Украине, она как вирус уже скоро начнет распространяться и по другим странам. Все к этому идет, и только так можно объяснить абсолютно нелогические и неадекватные действия российского правительства. Идет настоящее развязывание Третьей мировой войны. И сейчас э, очень сильно нужно задуматься о своем выживании в первую очередь. Если у кого-то есть возможность выехать, с Украины, особенно если вы с детьми, делаете это не задумываясь. Еще раз говорю, не слушайте фейкометов, которые пугают вас тем, что вас тут будут заставлять колоться от барана фикуса, пытаясь хайпануть на этой теме. Потому что это неправда. И это не потому, опять же, говорю, что я там переобулся, как многие могут подумать, и стал там на сторону глобалистов. Абсолютно нет. Это только потому, что тот этап уже прошел, они добились своих определенных целей, этого этапа. И сейчас этап, еще раз говорю, начался следующий. Сейчас они принимают, конечно, беженцев, потому что нету цели уничтожить абсолютно всех. Есть цель уничтожить очень многих, возможно, половину человечества, я не знаю, но очень многие в то же время останутся в живых, если вовремя сумеют спастись. Поэтому, друзья, Думайте мозгами, думайте здраво. Россияне обращаются еще к вам, уже в отчаянной попытке донести до вас. Если вы еще смотрите это видео на ютубе, поверьте, вас вводят в заблуждение. Все, что вам говорят по федеральных каналах, по телевидению российскому, это наглая, тотальная ложь. Все, что там говорится, можно смело воспринимать так, как будто они описывают свои же действия, а не действия каких-то там украинских националистов, которых не существует или существует, но их там ничуть не больше, чем в той же России, понимаете. Нет там никаких э, сотен тысяч националистов, которые захватили Украину и держат украинских, украинский народ в заложниках, сами расстреливая свои же э, города. Нет, это наглая брехня и ложь нацистского режима, который формируется и уже практически сформирован в Российской Федерации. И когда вы грозите России очередными санкциями,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 это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. Смотрите нас на всех платформах и сегодня даже стрим в Телеграме. Подпишитесь на телеграм-канал Соловьев. 13 727 человек смотрит нас впервые в трансляции в телеге. 39 тысяч смотрит нас на ютюбе, юклайф, you я не знаю сколько нас смотрит на вконтакте, рутюбе, на родной платформе смотрим, в рутюбе 10 тысяч, смотрите всюду и подписывайтесь, подписывайтесь, не дадим врагам загасить голос правды. Очнитесь, вас ждет участь немецкого народа 1940-х годов, участь страшная. Она заключается в том, что рано или поздно вы прозреете и узнаете о тех военных преступлениях, которые совершало ваше правительство эм, с вашей же поддержкой. А именно около 70% людей, граждан России поддерживают так называемую военную операцию в Украине, которая по сути является геноцидом украинского народа. И это только начало. Этот пожар вот-вот начнет распространяться по всему миру. На днях 30 ракет упало возле польской границы, в 20 километрах от польской границы есть полигон, там некие то ли базы НАТО находились, то ли что. Суть в том, что их разбомбили, ракеты были запущены с акватории Черного моря, из такого расстояния погрешность 20 километров, она может случиться просто-напросто, супер просто, скажем так, да, и нет никакой гарантии, что завтра или уже во время снятия этого видео такая же ракета случайно или целенаправленно не привезет на территорию Польши, то есть НАТО. Что даст ответную реакцию. И пожар большой мировой войны разрастется неимоверными темпами. Плюс идут постоянно конвои с оружием э, с западных стран на помощь украинской армии. Российское правительство неоднократно заявляло, что будут их бомбить. А... В НАТО, в свою очередь, заявили, что если хоть одна пуля российская попадет в один из этих конвоев, то будет незамедлительный ответ. Незамедлительный ответ военный именно. Опять же, на днях Иран обстрелял Ирак. Как сообщается, целились то ли по посольству США, то ли по посольству Израиля, точно не ясно. Но многие военные эксперты говорят, что это взаимосвязано с событиями на Украине. Россия уже просит помощи у Китая военную. Неизвестно, что ответит Китай. Вы понимаете, что в истории человечества не было той ситуации, которая сейчас. По телевизору вам прямо так не скажут, конечно, особенно в России. Даже не намекнут на это. Но правда заключается в том, что Карибский кризис 1962 года, когда Хрущев держал э, руку на красной кнопке, это просто детский сад по сравнению с тем, что происходит прямо сейчас, прямо в эти минуты. Мир... На пороге глобальной ядерной катастрофы. Отпустите уже наконец ту ситуацию, которая была с баранофикусом. Она потеряла актуальность. Сейчас начался следующий этап и нужно думать как выжить. Думайте сейчас об этом. Только об этом. Конечно же никого не призываю не ни принимать никаких веществ. И всегда я был против этого. Сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что в любую минуту может начаться катастрофа и нужно думать, где вам будет безопаснее ее пережить. И пытаться ее пережить, в любом случае, не опуская ни в коем случае руки. Шанс пережить это, я убежден, есть. Если, конечно же, при условии, если вы осознаете реальность и осознаете, в какой ситуации мы на самом деле находимся сейчас. Подписывайтесь на этот канал, друзья. Делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!